Все, размял. Щеки. Щеки. Щеки сейчас ты разомнешь. А еще страшно, ты? если мы в очках будем. Вань, Вань ви, вид самый лучший. Светит, ты видишь, не... сколько здесь машин? Все, вся парковка забита. Давай. А что ну, это? Ты застегни хоть это. Пузо свое убери. А он не застегивается. Все? Тепло вот. сегодня. Итак, давай начинаем. Да. Друзья, приветствую. Вы Нет, снова. Подожди, подожди, подожди, подожди. Вот размяли. <свят> <свят> друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи Юдв Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья, подписываемся сразу уведомления по снизу, да, вся грядка слева. Комментарии, друзья нас. Справа, справа от вас. Друзья, мы сейчас находимся возле апартаментного комплекса дажи. Вы все прекрасно знаете, то, что сейчас это наверное одна из самых лучших позиций в рамках своего бюджета. Вот смотрите, мы сейчас находимся здесь, это почти выходной день, да. У нас конец февраля, друзья ну, мои. Ну как почти, но ну, не выходной. Ну, пятница, да. Пятница да. сегодня. И сейчас, вот что мы наблюдаем, мы видим то, что парковка процентов на 85% забита. А это что нам говорит? Это значит, что, что комплекс пользуется популярностью. Да, сюда люди приезжают и он раскачивается каких-то вот динами динамичных прогрессах. Я просто зашел сюда управление Cosmos Football И он сейчас здесь наведет порядок. Давай посмотрим. Регионы. 156. 161. 161 761. 1761. 1761. 0,1 это идея. 1761. 23, 23 это понятно, а здесь 1761. 1799. В общем, ребят, друзья, на сегодняшний день мы зашли и узнали на ресепшене загрузка 100% от 8 8000 рублей чек прожиточный Завтраком, засух. да. Здесь нужно завтраком. Да, завтрак, да. Завтрак, да. И ну заполняет, вот вы представляете, мы заехали сюда, и практически все места заняты люди едут сюда и космос сейчас его раскачает он сейчас наведет здесь шорох да, уже на да друзья опять же в рамках этого бюджета там 12 13, 14 миллионов рублей за апартамент готовые уже в управлении уже сданы за 26 квадратных метров но наверное особо нет есть своя кухня и есть еще посудомойка, посудомойка. И колонка алиса да, то есть все, да все там внутри есть и знаете что опять же если мы пройдемся по всему рынку Спа, ресторан, детская комната, спортивная комната, большая территория, большая парковка. Я не знаю ни одного объекта в рамках этого бюджета. Понятно, если мы выкатимся там за 16, 17, 18, там 20 миллионов, понятно, там есть другой выбор. Но опять же, это больше степени, всю стройку, это готово. То есть, если ты хочешь забрать, забирай прям сразу. Если хочешь забрать ипотеку это тоже хороший вариант, потому что апартамент сам себя окупает. То, что касается э, непосредственно платежей да, по ипотеке, нужно рассчитывать где-то с 2-3 месяца, то, что у тебя будет доход. Пока ты проведешь сделку, пока ты заключишься с управлением, пока апартамент зайдет в работу. Поэтому... Друзья, ну вы не забывайте, что сейчас впереди у нас начинается сезон. И даже сейчас в межсезонье, посмотри, какая заполняемость люди едут. Если вы хотите приобрести готовую концепцию со своим пляжем, с транспорт... да? Да, пляж свой брендированный. Про это пляж показать. брендированный. 2 КПП. Большая территория. Ну, наполняемость уже все прекрасно знают. Готовая ниша, которая аналогов по всему большому Сочи города нет. Вам только сюда. А даже он на сегодняшний день... Ну, на слуху отдажу, да, в космос? А, одажу, да? да, на слуху, опять же, что здесь нравится? Нравится э, входная группа, у тебя сразу бар, у тебя э, что там, ресепшен у тебя сразу ресторан. Даже элементарные такие вещи, как санузел, блин, здесь на таком уровне просто, ну, хочется, знаете, там фоткаться без остановки. А мне хочется, я бы даже, даже проживал бы там просто, где-нибудь приколдырил и пришел до утра переночевал. Да, то есть элементарные такие мелочи, они дают свой вес объекту. И больше могу сказать, вот смотрите, вот запомните мои слова, а отчитайте... 2-3-4 месяца и вы посмотрите, как цены поднимутся в этом объекте. Сейчас, напоминаю, у нас продажа идет напрямую от собственников, от инвесторов. И от застройщиков здесь давно уже ничего не осталось. И проходит буквально, да, я сейчас скажу, буквально там 2-3-4 месяца. Вы посмотрите, как сами собственники поднимут рыночную стоимость от Потому что одни передумали продавать, другие, кто хочет продавать, они будут продавать дороже. И те, кто заскочил, они так заскакивают сейчас. Они заскакивают, может быть, в последний уходящего поезда, опять а же, в рамках вот этого бюджета, который мы вам предлагаем. Слушай, но ну я даже, знаешь, я хочу чуть-чуть немножечко дополнить, чуть -чуть напор, потому что я смотрю на эту камеру, чтобы она не упала. Я на старте уже. Да, я думаю, не упадет. Да, самое главное, друзья, вот давайте так. Посмотрите, вспомним в том году тоже межсезонье, никого не было, была вообще пустота. На сегодняшний день межсезонье у нас в Сочи считается не сезон. Люди едут, космос заполняется И после этого летнего периода сезона Мы меньше 15 миллионов Ни одного номера не найдем Потому что Собственники доход будет получать Как бы очень-очень даже хороший Но и космос, да Много с кем разговаривал И собственников, кто уже Имеет свои номера в космосе зарабатывают достаточно очень даже неплохо Да, друзья, даже элементарный такой момент Как отдых, свой отдых Личный отдых в рамках летнего периода, если вы сюда заезжаете вдвоем, да, в свой двухместный номер, вы экономите, если вот рассмотреть условно там 2-3 недели, вы экономите порядка 200-250 тысяч рублей только на своем отдыхе. Поверьте мне, это классно. Продолжай. Да, а давайте вообще посмотрим э, придомовую территорию и давайте рассмотрим... Ну как бы, посмотрите, сколько у нас людей, сколько отдыхающих понаехало. Давайте посмотрим, где у нас здесь сейчас есть какой бассейн, Зайдем в, во входную группу, ну и ну и наверное не будем никому мешать отдыхать, пусть приезжают, и отдыхают. Что я еще могу сказать? Да. Ну, люди идут, люди пошли пешочком прогуляться до моря, кто-то с моря. А мы сейчас даже давайте вот спросим не один большой вопросик. А скажите пожалуйста, вы отдыхаете да здесь? Да. Ну и как вам нравится? Да. А можно вас на одну секундочку, пожалуйста? Ну региона? Да подойдите поближе, не бойтесь. А, да, ну да что, вот, скажите, вот что не нравится, Нет, нет, нет. Вот скажите, что вам нравится? Откуда приехали? Вот мы просто мимо шли, мы вас вот остановили. С Ростовская области. Ростовская. И как вам здесь отдыхается? Очень нравится. Да. Как вам завтра? Как еда? Завтрак отлично. Как... Вкусненько? Да, ага. вкусненько. Будем, а, а вы там в СПА ходили? Вот. Нет, а еще. Спа, мы вчера вечером нет, только класс? приехали. Надолго? Да. Там СПА с бассейном. На три дня. Да. там? Да? Да. А сколько у вас там? 40. А, вы еще по акции да, давно, да, покупали? Партии. А, ну, ну одной сколько по акции? Ну, э, даже на то, что дня вы давно покупали. За двоих 12 тысяч, наверное. Да. Ну и нормально. Вот ну, вы тогда еще бронировали да. давно. Ну да, ну это получается да. сейчас другие завтраки. Да, да, да, да, завтра. Спа очень шикарный. Обходная группа нравится? Так, да, спа очень мы не пользуется, что шикарный. Ну, не работает. Ну как Больше... спа не работает? В бассейн, а смысл этих спать, не работает бассейн. А почему не а работает? Работал? Потому Он что, что у вас авария здесь или что? Авария? Какая авария? Аварии не было. Не, ну, знаю. не знаю. Мы с пасами ходим постоянно. Вы сейчас были Ну, сейчас сегодня были. не были. Я ну, же говорю, со вчерашнего дня, слуха, уже нет три, Специально три не на А, со вчерашнего дня? Нет, со вчерашнего. Когда вот это вот погодные условия были плохие в Сочи. Но в Сочи тепло, как вам погода в Сочи? А в Ростове холодно? Да, минус восемь. Ого, оставайтесь у нас в Сочи. Да, да, да. Все, хорошего вам дня. Спасибо. Давайте работал всегда слушай специально нет, кажется, нет, всегда знаешь, что, смотри спа работал всегда просто сам бассейн не работает почему-то дня два говорят уже Но, ну не работает ну может какие-то ну, технические ничего, причины ничего сейчас не, все работает, не работает да да можно работает по крайней мере делает. когда я видел он всегда работал ну мы там сколько раз были постоянно там самое главное посмотрите э -э Просто мимо шли люди, И отдыхающие... Очень много людей. Вот мы пока ролик снимаем. вот я сейчас смотрю. Очень много. Кто-то куда-то ходит, гуляет. Представляете, на улице температура в Ростовской области минус 8 градусов, а в Сочи плюс 12. Ну как бы шикарно. Да. Ну что я могу сказать? Друзья, давайте да, покажем вам сейчас, как вообще здесь все выглядит. Покажем... То же самое наполняемость парковки, да, элементарно, то, что ты видишь в первую очередь, когда заезжаешь в комплекс. И постараемся вам постараемся показать э, всю внутряночку, весь вот этот вот эту ягодку. да, вот да этот, давай, этот. не нужно томить, поехали посмотрим. Поехали. Друзья. внутренней части отеля э, ну, нас попросили не снимать потому что очень большая загрузка да и да ну там, чтобы ну, посторонних э, да, ну, просто, чтобы да, да ну просто чтобы отдыхающих из зоны комфорта людей не выводить но тем не менее опять же хочется сказать то что Комплекс действительно премиальный, блин, классная территория, классный бассейн открытый внешне, да, то есть, который находится на территории комплекса. То, что касается прохода до моря, до моря здесь буквально вот не знаю, если пешочком пройти, но здесь работает трансфер, естественно, он будет в летний период гостей возить туда обратно. То трансфер что... работает э, до Красной Поляны, до Олимпийского парка, до железнодорожного вокзала Адлера, Сочи без разницы. В общем, друзья, давайте так. А качает ли сдается в межсезонье на сегодняшний день космос качает и сдается и сто процентов заполняемость друзья да, и самое самое интересное то что неважно какой у тебя апартамент он находится с, с видом во внутреннюю часть да вот так называемый колодец да в патио зону либо на внешнюю часть там разница насколько я понимаю всего лишь 1000 рублей там по заселению но тем не менее друзья неважно какой апартамент они действительно все качают и самое интересное то что пройдет буквально там два-три года да если посмотреть на в разрезе да? вот этого времени блин здесь цены они улетят, улетят в космос да это первое и второе перепродаж здесь не так много останется то есть понимаете здесь они уже можно сказать утряслись и сейчас то что мы находим это прямо вот находим можно сказать прям со скрипом для вас а, пройдет немного времени и они просто но ну, они растворятся да, друзья есть у нас заначки еще буквально вот пару вариантов и все вариантов просто они исчерпали сами себя собственники не хотят приобретать если вы еще готовы все-таки запрыгнуть в этот ушедший можно сказать поезд вагон то вы нам пишите вы нам позвоните но здесь решение нужно принимать молниеносно быстро как говорится здесь и сейчас вот готовая концепция под этот ценовой сегмент до да, хорошей локации со своей ну, вот, при домовой да? общей да. территории да, еще то, что касается дальнейшей реализации этого проекта, да, то есть когда вы собираетесь продавать свой апартамент, опять же, вы из проекта выйдете крайне легко и быстро. Почему? Да потому что он уже готов, ждать ничего не надо. Опять же, у нас э, целая армия ипотечных э, покупателей с ипотеками, да, и конкуренция в рамках вот этого комплекса, да, наверное, даже в рамках всего Большого Сочи, Но она, так она видеть... вот такая, она такая маленькая, да. Я как бы особо не знаю. Вот смотри, пока мы здесь находимся, пока мы здесь делаем видеообзор для вас, Люди постоянно куда-то приезжают, уезжают, ну, какая-то движуха гуляет. Жизнь здесь есть. Самый, ты... Да, самое важное. И мы сейчас говорим про несезон. сезон. Понятно, что в сезон здесь будет просто вот настолько все переполнено, что люди будут в очереди стоять. Ну, мы сейчас как купе, условно говоря. А когда откроют да. в бассейн, вот это, да, открытый бассейн. Ну, здесь нормально. Движух, опять же, вот э, в этом бассейне ты отдыхаешь, купаешься, загораешься. Сходил на бар, бар открытый, он на внешнюю сторону. Выпил, закусил, там что нибудь э, там прибухнул. Приляв. При, при, я Приляпал. Приляпал, да, и с кайфом пошел дальше купаться. Надоел в бассейне, пошел в море. Кстати, то, что касается моря, друзья мои, не забывайте, то, что Дагамыс это действительно классный пляж. Мы только сюда ездим купаться. Почему? Потому что широко, равнина, широкая широко береговая, береговая полоса, линия. Волнорезов нет, и ЖД-пути, они находятся относительно далеко от пляжной линии. Поэтому Дагамыс любит, и здесь м -м, максимально чистая и прозрачная вода. Да. А давай, знаешь, самое главное, друзья. Вы только вдумайтесь в то и посчитайте, сколько вы можете сэкономить, когда вы приедете в летний период а я уже времени, об этом, да, да, в сезон только за счет того, что вы собственник этого номера, сколько вы сможете сэкономить, ну, 200-250 тысяч в среднем, да, то есть нужно понимать да, а на какой вот этих месяц расходах приезжаете. и тем самым кто-то приезжает со всей России, с разных там городов, да, с Ростовской области без разницы, просто приехать, потратить средства, отдохнуть, а вы как собственник можете бесплатно отдыхать и тем самым еще и будете хорошо зарабатывать на пассивном доходе, потому что что сюда зашел Космос Групп, все прекрасно знают, что он сейчас будет качать, он уже раскачивает этот комплекс, комплекс максимально начинает действовать. Да, еще не стоит забывать про удорожание за метр квадратный, потому что здесь не может не дорожать, потому что комплекс работает, перепродажи уменьшаются и интерес, как правило, он только нарастает. И причем у нас интересует со всей России, и в принципе, по всем комплексам, друзья мои. Но многие хотят, да, то есть в рамках этого бюджета забрать себе готовый отель. А многие не хотят ждать, да, потому что у нас с знаете достаточно количество строек. А многие не хотят ждать, поэтому берут уже а, готовый проект, то есть и опять же это проект где можно прийти пощупать посмотреть и пример так сказать на себя у нас было несколько покупателей, которые приехали. Да, мы их целенаправленно заселили сюда. Они говорят: слушай, вот здесь все нравится, да. здесь остаемся, здесь покупаем. Кайф, ребят, проводите сделки. Правильно и, и говорят? Да, и никто еще не сказал, что мне что-то здесь не нравится. Каждый, кто здесь проживает, ни один, ни все один да, вот да. Бромкол насечении, ни один человек, э, человек не сказал, что-то что, что -то не нравится, что-то напрягает, что-то где-то бесит. И давай не было. Да, даже так еще скажу: дополню: в каждом комплексе есть большая конкуренция среди инвесторов и Здесь сидит 9 98 процентов конечный ну, ну, покупатель. 95, так, если, да. Ну, маг, ну наверное, ну, самый, да, вот, здесь уже конечники. 95 процентов конечного покупателя, все. У нас есть перепродаж буквально вот ну, на раз-два и все, буквально пару вариантов. Да, поэтому, если есть возможность, если есть желание, позвоните, потому что большинство наших зрителей именно так и делают. После эфиров, после выпусков они звонят и какие есть варианты они их под себя забирают. Но нужно сразу же. Больше могу сказать, друзья мои, если вы захотите выйти, допустим, в летний период или в осенне, да, в этом году, вы так хорошо здесь выйдете, я не знаю, я даже немножко вам завидую. Меньше 15, ценник здесь не, не, найдем, не будет, да, да не, не найдем, да. Друзья, Сочи ДВ работает с вами и для вас. Кому понравилось, пишите, звоните, мы срочно ждем вашего звонка. Да. До новых встреч, Не забывайте пока. ставить комментарии, писать комментарии, ставить лайки и подписываться. Друзья, комплекс крутой, видео отлично. Уже начинаю, была. Финалочка. Поставьте лайки вот такие, да пожалуйста. Все, все До новых встреч.